Впечатления от экскурсии у меня потрясающие. Мы посетили три места, действительно цветы, действительно намоленных, которые оставили очень сильно, очень глубокие впечатления. И лично мне понравилась сама экскурсовод Татьяна. Прежде всего тем, что показалась сама человеком очень ну, хорошим, если так принято говорить, и интеллигентным, деликатным, знающим, вообще прекрасным. И тем, что она также глубоко знает свой предмет, знает то, о чем говорит, говорит об этом с большой любовью. Огромное спасибо нашему экспурдовому Татьяне, которая провела поразительную экскурсию. Мы были в Кронштадте, получили колоссальное удовольствие от увиденного, от большого профессионализма который очень доходчиво, очень интересно и сознанием дела рассказывал нам обо всем, чувствуется, что этот человек любит свою профессию и любит то, о чем она говорит. Огромное вам спасибо 5 человек народа из Москвы. Друзья мои, путешествия, они же обогащают наш мир. Они заставляют, доставляют нам множество эмоций, разных эмоций. Поэтому путешествуйте, путешествуйте. А еще надо путешествовать хорошо интересно. Поэтому путешествуйте с Адриановой. Она озорная девчонка. Предлагаем вам прямо здесь и сейчас заняться давно забытым для жителей нашего мегаполиса, но весьма полезным занятием – послоняться. Откуда взялось это слово в русском лексиконе? По Петербургу ходили караваны слонов, Самолеты летали под Невскими мостами. И правда ли, что было в городе такое солнечное сияние, которое заткнуло всю Европу? Об этом и многому другом скоро-скоро узнаете. Ваш личный вид по Петербургу Татьяна Андривянова.